всех приветствую снова темный город вы знаете у каждого человека есть версии которые ему нравятся и которые ему не нравятся сейчас версия плоской земли водного купола и искусственных светильников которая мне лично не нравится мне нравятся версии обычного космоса но чтобы показать насколько канал объективен на самом деле я вынуждена признать что такие идеи в кино есть много тем, действительно много людей обсуждают, что мы видим в определенном спектре, в определенном свете. И параллельные миры, которые в других плотностях, они не видят нашими глазами и не видят, как мы. Они, вот ченнелинги, послушайте, они ощущают мир, как мы, они чувствуют наши эмоции, но не видят предметы вокруг и цвет, как Видимо, В фильме «Темный город», во-первых, само название, что до излития воды за периметр города, город действительно темный. В нем заснувшие люди, которые не имеют шанс, шансов проснуться. Кроме полицейского, который по роду профессии расследует, точнее два следователя, там проснувшиеся, можно сказать, два следователя, по роду профессии они наблюдают, расследуют и поэтому находят странные вещи. И город назван темным, то есть там нет понятия вот этого света. Там нету света. Обратите внимание, когда человек уходит из жизни, из текущей жизни, выражение есть «ушел», «отправился» на тот свет, на том свете. Тот человек теперь на том свете. Откуда это выражение? Тот свет. Свет другой природы. В текущем фильме «Темный город» – плоский город, во-первых. Во-вторых, механическая конструкция. В-третьих, он наполнен водой. В-четвертых, тут есть подряд символы. Шесть ракушки Венеры и Посейдон подряд – еще добавим, что в начале фильма был разбит аквариум с золотой рыбкой. В середине фильма главный герой разбивает витрину и заходит опять-таки внутрь аквариума, где продают рыбки, магазин аквариум. В конце, благодаря победе этого же героя, из города выливается вода. Опять разбитие аквариума. В конце победив, он говорит, что-то здесь слишком темно, Пусть будет солнце. И последние кадры, где, э, перс, э, где жители города стоят возле воды, и там восходит солнце. Солнце появляется благодаря решению главного героя. И так появляется свет в городе. Что касается полицейского... Когда он разбивает стену, то его выкидывает в открытый космос. И дальше непонятно, что с ним происходит. Погиб ли он или сбежал из этого места. Сбежал или погиб, или так и остался висеть в пространстве. Фильм на это ответы не дает. Вот такие идеи, которые упрямо продолжают существовать в интернете. Такие идеи нам дал этот фильм. Подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч!